Мы не первый год готовимся к этим мероприятиям. и Сейчас еще есть время, основные подготовительные моменты и конкретные мероприятия обсудить с вами. Сирень Победы это говорит о чем? О многом. Это всегда, когда закончилась война, расвела сирень, бойцы наши, ветераны, возвращались с войны, они действительно были рады и за окончание войны, и тех цветы, которые их встречали на нашей русской земле.